Картофельное пюре с чесноком, это именно тот гарнир, который гости быстро сметут с блюда и оценит так же высоко, как и основное блюдо, жареная индейка, курица или котлеты отлично сочетается с пюре. Картофельное пюре с чесноком готовить совершенно просто, картофель варим, как обычно, чеснок нужно потомить на сковороде, пока он не потемнеет, затем чеснок охлаждается на сковороде под открытой крышкой, как только чеснок остынет, Почистите и пропустите через пресс. В готовый картофель добавьте чеснок, сливки, масло, специи и приготовьте пюре. Пюре можно толочь по старинке. А можно использовать миксер. Успехов и приятного аппетита! Досмотри вида и я предложу записать список ингредиентов. Подготовить продукты. Прогрейте чеснок под крышкой на медленном огне. Через 20 минут чеснок должен потемнеть. Снимите с огня и оставьте чеснок на сковороде с открытой крышкой. Отварите картофель. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Слейте воду и снова поставьте картофель на огонь еще на 2-3 минуты. Помешивайте, чтобы испарилась лишняя вода. Картофель погрузите в миксер. Добавьте протертый чеснок, сливки, масло, специи, сделайте пюре. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Такие продукты будут нужны. Картофель 900 грамм, чеснок 20 зубчиков, масло сливочное 120 грамм, количество порций 4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. До встречи на канале.